если товар продается со скидкой значит ли это то что от него хотят избавиться и да и нет когда цена на товар снижается его начинают покупать если на какой-то товар скидка 50 то товарооборот увеличивается в несколько раз вместо одной единицы продукта можно продать десяток и это может быть выгодно с другой стороны может быть и обратно от товара действительно хотят избавиться иногда честно информируют что не так например тут трещина на корпусе поэтому цена снижена и покупатель сам решает принципиально для него это или нет могут не обращать внимание на такую правду например заканчивается срок годности цену снизили срок годности указан на упаковке но это мелким шрифтом и никто на это обращать внимание не будет поэтому здесь нужно быть внимательным у меня на канале есть более подробное видео про скидки там больше информации ссылочка в описании